Всем доброе утро, друзья. Утро раннее, 5 утра. Я иду в хлевушок наш. Пока я шла, двоих встретила. Гульку встретила. Она тухменочка, как я. Вот, с ней поговорили. Обнялись. Она говорит, вот праздник, Рамадан. Она, она ну как, не знаю, она мусульманка, не мусульманка, но... Она считает мусульманские порядки. Вот так вот. Мы с ней как сестры. Она постарше еще только меня. Идет и прям задыхается. Я говорю, ты что так задыхаешься? Ты говорю, бежишь что ли? Нет, говорю, спокойно иду. Сердечница. У меня, говорю, мама так дышала. Ты говорю, давай-ка береги себя. Сестра. Мы с ней обнялись так прям. Но люблю я ее. Я помню... Когда я в школу ходила, она в клубе работала, она меня учила ходить в модельной походке. Ой, козли корят. Иду. Потом встретила рабочего. Мусор, мусор вывозят. С ним поговорили. Постояли. А идут, а зачем я так рано? Знаете, за гусиным яйцом. Его надо с утра брать чтобы та не кричит и боже мой чего раскричался чего раскричались почему иду потому что яйца надо с утра брать ну вот да это бяшка номер два вот пока поговорили, постояли, подожду теперь, когда она нас снесет. Даринку я накормила. Она дальше спит. Ну чего, малыш, кричишь? Ну вот, в принципе, народ уже с ума сходит. Вот с этим мужиком разговаривала, так он у него какой-то страх такой насчет этого коронавируса. Это коронавирус, как я смотрела видео. Надо поговорить, наверное, время потянуть. Вот я начинаю говорить всякую ерунду. Для кого-то не ерунда, для меня ерунда. Так как этот коронавирус 75%, говорит, должны переболеть. Вирусолог сам говорил Путину, типа слишком это сильные меры, закрывают, изоляция людей. Надо это все убирать, так как народ все равно должен переболеть, иммунитет у него должен быть. Но болеют все по-разному, болеют. Ну вот зимой, нынче, вот с Андреем, да, сильно болели, очень сильно. Температура была, мне кажется, мы этой ерундой переболели, мы даже голову не могли поднять, хотя я с температурой раньше могла и лепить, и раскидывать, и все, поработать могла. А здесь я три дня, я точно лежала, я вообще никак... Ну, не кашли, ничего такого не было. Чуток так покашливала. Ну, и сильно. Потому что эту болезнь, говорит, переносит каждый по-своему. А у кого какой организм? Вот. Так, в принципе, друзья, вот такие дела, вот такие пироги. Чего? Вяшка. Вяшку потом этого продавать буду. Мы мясо не будем делать, потому что мы жалеем, мы не можем это кушать. Поросенка, ладно, поросенка э, не я рублю, не я мочу, как говорится, замачиваю. Э, я его кормлю, но жалко все равно. Когда смотришь и потом это видишь, как убирают твоего любимца. И вот я не знаю, как мы нынче купим, придется объявление подать подслушанного нашего поселка, кто продает. Мы хотели куриц подкупить, штук 15. У нас курицы зимой подохли, так как они старые. Мы на мясо их не пускаем тоже, потому что ну, они невкусные, мне кажется. Они жесткие, жесткое мясо. Это ладно, курица для... Э, курицу уберешь, бройлер, на мясо, вот это пойдет. На улице, смотрите, какое туманище. Вот так покажу. Так виднее, так лучше. Вот. Вот такая ерунда. Ну, не знаю. Сейчас по-любому все равно достану. Этого поросенка куплю. И так-так-так. Э, и курочек. У Андрея уже спрашивают. Пахать будем? Нет. Андрей такой, нет. Коронавирус смеется. Ладно, говорит, ну ты чего... И короче Уже Уже подходят люди паха, Спрашивают пах, пахать Будет нет Конечно будет пахать Если он дома он будет пахать Кто его просил Он все забор хочет поставить но погода вообще не позволяет Вообще каждый день дожди, дожди То снег снег здесь шел Дня три, наверное, если не больше и... Дня три-четыре, скорее всего Это я и не помню, я уже запуталась в этих днях Смотри, что, Бешунька Маняша, ты зачем ключики мамины кушаешь? Вот так это рот то Смотри, что Мань, ты чё ключи-то ешь? Резнуля Андрей их выпустил, бегали, что ли Ой вот придется подождать. Потом приду домой. Вчера резинки, резинки делала, начала делать. Все равно эта дурость закончится, мне кажется, в скором времени. Потому что детки тоже гулять хотят. Мы гуляем, как мы вот здесь гуляем. А без пропусков у нас не отпускают никуда, ни в город, никуда не выйдешь. Штрафуют. Теперь больно ты не покатаешься. Благо, мы говорю, в поселке живем. У нас хоть и огород есть. И вот такие маленькие, маленькое хозяйство, какое-никакое, но все-таки все же свое. И это меня очень радует. Я говорю, как хорошо, что мы в городе не живем. Еще раз убедилась в этом. Ну чё я? Делаю бантики. Вчера начала бантики делать, потом время есть бисером плиту. Ну, чтоб так не сидеть, я потому что не могу так сидеть. У меня руки, конечно. Мне говорят многие, что «узыка, ты похудела, я стараюсь как-то мало кушать». У меня вот организм... Я и до родов-то похудела было сильно, а после родов-то вообще сильно похудела. Хочу потом... В скором будущем рассказать Что у меня произошло В роддоме, как я рожала И что с моим ребенком Произошло там Очень интересный рассказ Но я как-то еще все настраиваюсь На это Но расскажу Потому что и оцените Что как там Вот Ну в принципе Вот такие вот дела Сейчас приду, сварю рожки по-быстрому. Вчера картошку тушили, а варили. Она получилась как тушеная. Я уж не засняла, не стала снимать каждый раз. А то скажу, один халчик снимает. А, хочу показать, как вчера Андрей Зима сделали, забор поставили. Они у меня вдвоем делают, вы сами знаете. Вчера погода хорошая была. И короче, до вечера дождя не было, а после опять дождь залил. Сегодня хотят, а, вот видите, вот это они сделали. Там еще осталось. Метра три закончить. Вот это они закончат. И начнут здесь у себя забор менять. А здесь будем ставить сетку. Железные трубы он взял, чтобы это поставить сеткой короче вот так вот <как> забор поставил слава богу мы с боньки Бонь, то друзья лежат смотри Три друзья смотрите там, на то у нас лежат там тепло два щенка и мамаш с ними а этот забоньки мы пошли домой Бонь, пошли Как заяц на трех лапах бежит, на двух, на трех. Всем привет, друзья! Наступило у нас утро. Вроде погода формироваться начала нормально. Сходила с утра. В 5 утра за гусиным яйцом принесла, она несется через день, так что я хожу через день туда и с утра, чтобы не замерзла. Сегодня заморозок сильно прошел, прошел. и думаю, вчера творог купила, Андрею сказал, вареники сделаем, то есть торококоль. Но он не знал, во сколько я сделаю это все. Я поставила тесто, картошку сварила. Там, и чищу чесночок. Это все у меня на варенике. Очень много уходит чеснока. Все, последний чеснок. Еще есть там чуток на еду. И все, хватит. Больше нету. Тесто поставила. Андрей увидела и говорит... Ну, вот ты, говорит, ты изверг. Потому что с утра... Потому что они хотят в огород. С утра он сделает. И целый день могут кушать. Там забор они закончили, которую я показала на видео. Теперь будут делать входную. Если сегодня магазин будет работать... Теперь будут делать входную, железные столбы ставить. Надо сделать, пока огород не начался. Пока дети спят у нас, с утра надо приготовить. Я люблю с утра готовить, когда есть из чего готовить. Когда нету, я не знаю, что готовить. Потом Андрей начинает думать. Мы сходили с Боней. Боня со мной. Бегала и обратно прибежала. Вот сколько я чеснока еще. Сейчас Андрей столщит, как И, и все. Нужно начинать делать. Тесто отдохнула. Торок приготовила. Мне торок очень нравится. Он прям вообще мягкий такой хороший mm -hmm. все тарелку снова на картошку переложу наверное сюда Все сварили, да? 고맙습니다. stay good.